Всем привет! У нас у небольшой группы IT-блогеров, ну хотя я в принципе не блогер, но тем не менее, сегодня выходят видео на тему, как я стал, ну кем-то там, как я стал там программистом, тестировщиком, тем лидом, ну и все такое. Это еще называют коллаборация. Так вот. Список видео других блогеров, IT-блогеров, блогеров, влогеров, каналов русскоязычных будет в описании. Поэтому, если вам интересно, после просмотра бегом смотреть ролики. Ну, кор короче, ссылки в описании. Но тема моей лабораторной работы это как я стал программистом. Ну, как бы, я не знаю, что рассказывать. Ну, как я, в общем, прикидывал. Поэтому, поэтому не судите строго. Так вот, все началось, наверное, после того, как я родился. Именно с первых дней, ну, я бы, наверное, сказал часов, у меня начали формироваться мыслишки. И, насколько я помню, они представляли из себя нолики и единички. Но мой первый Hello World был в институте. Ну и не удивляйтесь, что так много времени прошло... С появлением первых мыслей до первой Реальной рабочей Рабочей программы Hello World Ну а если честно то, то, то, то Мысли о том кем я хочу быть Начались еще в школе Во втором классе я хотел быть Космонавтом И я помню нарисовал Или перерисовал не помню точно Космонавта И ну скорее всего это был Хагарин а, Вот ну я опускаю те желания а, Быть например собакой да, было такое. Мы как-то с братьями по разуму листали книгу про собак. И я помню: Ну, и помню, мы сидели типа, и решали, кто какой собакой станет, когда вырастет. Ну, насколько я помню, я должен был быть симбернаром. Вот. Но сейчас я понимаю, что что-то пошло не так. И, в общем, не получилось. Вот, ну, это такое отступление было. Так вот, после космонавта, кстати, мне у космонавтов э, очень нравилось, что они могли навернуть борща из тюбика, вот прямо из тюбика. Вот, так вот, короче, после космонавта, э, ну, не помню, наверное, примерно в шестом-седьмом классе я хотел э, быть летчиком-истребителем. Но на очередном приеме у травматолога... Ну, а детство у нас было такое травматичное. Иногда не понимаешь, каким образом я дожил до сегодняшнего дня. Так вот, на очередном приеме у травматолога э, мне он сказал, что летчиком-истребителем я не буду. Что-то там с грудной клеткой не так. Ну, короче, она такая же, как у всех. Ни, ни никаких проблем, ни патологий, ни это. Но... Типа, в истребители не берут, вот там нифига себе какие перегрузки, и короче, ну не возьмут. Ну, я после этого не особо парился, и решил, что стану военным инженером, который будет строить самолеты. Ну, или участвовать в разработке, исследованиях, ну и т.д. и т.п., которые связаны с авиацией. Э, ну, учился я в обычной сельской школе, ну как, не сельская, а ПГТ. Поселок городского типа, и там было три школы. И в одной из них я учился. Ну, я в разных школах учился. Ну, короче, в сельской школе. А, вот. Так вот. Как бы, ну, была мысль. Думаю, стану военным инженером. А, Где-то, по-моему, в 10 классе у нас начались уроки информатики. И там что-то было... Компов 10 в этом классе. Ну, а компы были знатные. А, может, кто знает, поиск или поиск 2, наверное, поиск 2 там был, или поиск, не помню. Так они назывались. Так вот, ну, короче, не все компы работали, но на этих уроках мы начали изучать Basic. Я точно не помню, что я там делал, но я помогал одноклассникам загрузиться с 5-дюймовой дискеты и запустить игры, которые были у препода. Я даже помню, согласие препода попробовал подсоединить один жесткий диск. Тоже смутно помню, но по-моему он был мегабайт на 10, то ли 20, а размером был с 2 5-дюймовых дисковода. Короче, я подключал эти диски, там что-то, какие-то вроде работали, какие-то не работали, не суть. Но я помню такое, я помогал загружать игры, загружать DOS, что-то там еще. Короче, тема мне понравилась. И я в срочном порядке пошел в библиотеку и начал смотреть, что там есть. Из литературы по компьютерам. И помню, там были книги сугубо технические. По устройствам там, Ну, ЭВМ еще тогда назывались. А, там, схемы, транзисторы, резисторы. Э, всякие. И все такое. По программированию книг не было. Хотя, возможно, ну, я особо и не знал, что есть такая тема, как программирование. Поэтому я э, на предмет наличия таких книг и не искал. Возможно, там было бы пару книг. Ну, хотя вряд ли. Вот, короче, поэтому я искал книги, которые касаются компьютеров в общем. Ну и книг не особо, особо не было, но там был журнал Чип, может кто помнит, в котором всякие там новости из компьютерной жизни печатались. И каждому журналу был диск с программами. Ну и как-то у меня уже со временем появилась в собственности пару таких журналов. Но компа не было, вот так вот. Ну и в той же библиотеке я нашел пару книг по программированию калькуляторов. Вот именно с них и у меня началось первое знакомство с программированием. Ну, basic в расчеты не берем. Я взял эти книги в библиотеке и ну, как бы начал читать, было интересно. Там даже были коды игровых программ. Но фишка в том, что калькулятора у меня-то не было. Короче, не помню как, но позже у меня появился программируемый калькулятор электроника МК-61. Вот, по-моему, где-то я на время взял. И в который я принялся вводить листинги кода игр из книги. Очень запомнилась игра, в которой нужно было посадить космический корабль на Луну. Короче, я там что-то тоже сам делал. Ну, я мог бы сказать, что я там написал какую-то игру. Все равно никто не проверит, но это не так. Я не помню, чтобы я там что-то особенного делал. Писал какие-то мелкие программы для расчета чего-то. Ну, в школе же учился, было интересно. Ух ты, сейчас напишу рассчитаю для эту формулу. О, рассчитал, ну и все, и забыл. Вот, не, по-моему, даже э, что-то я использовал, да, там, при выполнении домашек. Ну, какие-то какие формулы, ну, уже вбиты. Короче, игрался с калькулятором этим. Вот, но потом калькулятора, насколько я помню, не стало. Наверное, надо было отдавать. Ну, короче, тема меня заинтересовала. И пришло время поступать в институт. В институт. Самолетостроение и программирование. Ну, как бы тут никак не Программирование не мешало самолетостроению. Вот, а только дополняло. Соответственно, хотелось бы все-таки быть инженером, но уже тогда вырисовалась мысль, что именно там инженером, программистом в авиастроении. Вот так вот где-то. Вот. Но, но, но, но возможности поступить в какой-то специализированный по авиации институт не было. Ну, был ХАИ в Харькове, но это было далеко и дорого. А поступить бесплатно из сельской школы было почти нереально. Ну, если просто нереально. Поэтому я поступил в наш индустриальный институт, он потом назывался Академией на специальность программное обеспечение автоматизированных систем. Ну, а получение второго э, э, э, инженерно-авиационного образования решила, короче, отложить на потом. Так вот, на первом курсе начали изучать Паскаль. И помню, я на курсовую хотел сделать танки. Начал делать, но ну, в основном делалось на компьютере сокурсника в общаге или в ВЦ, это вычислительный центр в институте. Но потом что-то пошло не так, я сделал простую логическую игру, но она, тем не менее, довольно интересная была и, ну, неплохо получилось. На втором курсе начался язык C или C++. На то, дел, на то время я точно не помню, что началось, потому что я толком, ну, как бы C, C++, да, какая разница? GPS, GSM. GPRS одно и то же, вот. Так вот, потом на третьем курсе начали читать Delphi, ну C++ там точно уже был, и другие языки, похожие на языки программирования. И, короче, с третьего курса мы могли выполнять лабораторки, курсовые на любом из выбранных языков. Это мог быть C++, ну Borland C++, там Delphi, там Pascal. По-моему, на C# -шарпе даже можно было. Он, он только появлялся в те времена. И, в принципе, на нем вроде можно тоже было что-то писать. А, точно не помню. Ну, также мы немного учили ассемблер. Я помню, на нем написал снег. Ну, и все. И, и больше ничего на нем не писал. Ну, анимацию снега. Вот. Ну, и, насколько я помню, с третьего курса мне больше начал нравиться язык C и C++. Ну, на тот момент почти одно и то же. Хотя, скажу честно, ну, как бы я вот... Особо ничего не понимал. И C, и C++ типа одно и то же. Но вроде не совсем. Там есть класс, а там нет. Ну, короче, вот где-то было на этом уровне. Так вот, на третьем курсе у меня еще появился первый комп. Мне его подогнали родственники. Это второй Pentium. Там был слотовый процессор. Частота была 233, по-моему, мегагерца. Вот, и я его перемычками на материнке разонял до 266 МГц. Или до 300, не помню. С компом был видеоускоритель Vudu 2. жесткий диск был до 1 гига. Вот. Короче, комп так себе. Но когда как бы, ничего нету, то это было круто. Дальше я учился и все курсовые. Ну и дипломную делал с использованием языка C++. То есть фактически на языке C++. Ну а дальше после окончания института я был молод и мне были нужны деньги. И пришлось начинать работать. Ну и, конечно же, по специальности. Ну, вот так вот я и стал программистом. Ну, даже не то, что стал программистом. Стал на путь инженера, да. Ну Для кого-то это программирование, что-то там сверх особое. Но это обычная работа. Ничем особо не отличается от ну, обычной инженерной работы. Вот. Ну, ну, за компом сидишь на кнопке, давишь. Что-то выдавливаешь иногда из этих кнопок. Вот, поэтому, как бы, вот так вот я вышел на эту тропу. Точно так же выходят на тропу и другие люди других специальностей. Вот. Как бы сказать, что я стал в тот момент сложно, потому что ни опыта, ни знаний особо нет. Не было. Вот. Ну, как бы со временем это приходило, что нужно постоянно изучать предметную область. На протяжении всего всего. Всей своей грубо говоря, жизни то есть когда это как хобби тогда это ничего сложного нету вот. было много чего было были времена когда была куча времени свободного а это время улетало на всякую ерунду типа игр и это на мой взгляд время потраченное бесполезно никаких знаний от этого ты не получаешь и никакого опыта а время уходит а сохраниться и загрузиться нельзя. Вот. А технологии развиваются быстро, я думаю, вы все об этом знаете. Ну, думаю, плюс-минус в среднем, как и у всех, да, как я стал программистом. Вот, Ну, как бы прошло овер 10 лет с момента окончания института, и, наверное, я все еще на этом же пути. Работал в разных городах, в разных компаниях, ну, в принципе, продолжаю работать. Но главное в любой специальности, это то, чтобы эта специальность не была просто работой. Ну, в данном случае, так как программирование тема широка, широкая, то есть здесь очень много языков и технологий, соответственно, э, тут еще нужно подбирать себе язык. Вот, и стараться, чтобы вот это ваше, ваше хобби превратилось в вашу работу. Вот, если ваше хобби сидеть, колупать там PHP, что-нибудь вам это нравится, и вы, там, у вас получается что-нибудь такое эдакое делать, да пожалуйста, тогда попробуйте превратить это хобби в работу. Вот, и тогда, когда ваше хобби станет работой, а работа оно станет тогда, когда оно начнет приносить доход. Ну, неважно, если вы на кого-то работаете, либо на себя, да. Так вот, когда оно начнет приносить доход, это будет еще веселее, потому что вы увлекаетесь тем, чем хотите, и, соответственно, еще и зарабатываете деньги. Вот, вот, вот, вот. Ну, в принципе, думаю, все. Короче. Короче, думаю, точно все. Если вам интересны подобные коллаборации с другими блогерами, влогерами и прочими эти YouTube каналами, то пишите в комментариях темы, которые вам были бы интересны. Ну, а мы в нашем чатике, в нашем закрытом черном чатике, это, наверное, обсудим, а может и не обсудим, может быть. Ну, короче, насколько я знаю, это третья будет коллаборация, ну, а я в ней принимаю первый, первый раз участие. Вот, короче, пишите комментарии, не судите строго. Ну и всем спасибо за внимание. Если ты еще не выбрал путь, обязательно подумай хорошо и сделай правильный выбор. Ну, я имею в виду, я думаю, ты понимаешь, что это C++. Ой, ну да ладно, короче, всем еще раз спасибо за внимание, всем пока.